здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале вкусные рецепты в этом видео вы узнаете как приготовить пасхальный кулич рецепт простой и очень вкусный кулич это хлебный символ пасхи незаменимый атрибут светлого христианского праздника выпечка кулича и его освещение в церкви один из самых древних христианских обычаев, сохранившийся и до наших дней. В разных странах существуют свои рецепты куличей. Сегодня пекари соревнуются в мастерстве изготовления куличей, придумывая замысловатые узоры для украшения и особые изюминки вкуса и формы. Например, в 2017 году в Якутии на Пасху был приготовлен самый большой пасхальный кулич. Его вес составил около тонны. Он был занесен в Книгу Экордов России. Но сегодня я расскажу вам о небольшом куличе, о рецепте очень простом и вкусном. Для приготовления пасхального кулича вам понадобится для опары, Молоко 80 мл, свежие дрожжи 15 граммов, мед 35 граммов, мука 60 грамм. Для теста яйца 3 штуки, сахар 50 граммов, ванилин 2 чайные ложки, соль 1 чайная ложка, мука 350 граммов, сливочное масло 120 граммов сукаты 70 граммов. Начинаем с того, что смешиваем в миске теплое молоко, дрожжи и мед. Добавляем муку, смешиваем, накрываем пленкой и оставляем на 15 минут, чтобы появились пузырьки. В это время в отдельную посуду вбиваем яйца, добавляем сахар, ванилин, соль и перемешиваем. Полученную массу смешиваем с опарой. Далее небольшими порциями добавляем муку и вымешиваем тесто, добавляя небольшими кусочками мягкое сливочное масло. Добавляем цукаты и снова хорошо перемешиваем. Готовому тесту даем настояться в течение трех часов, после чего готовим формы для выпечки. Выстилаем их бумагой и смазываем масло, Тесто раскладываем на дно форм и устанавливаем в горячей, но выключенной духовке до тех пор, пока оно не поднимется до краев формы. И уже потом устанавливаем в горячую духовку до 170 градусов на 50 минут. Чтобы верхушка не пригорела, можно прикрыть сверху бумагой для выпечки. Верх кулича можно украсить по своему вкусу. Кулич по такому рецепту получается очень нежным, воздушным и долго не черствеет. Желаю вам приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите по ссылке под видео и получите еще больше вкусных рецептов. До новых встреч!